который живет по принципу салитура и по принципу солнца. Это человек, который солнцем, своим сердцем, горячим, создает тепло вокруг себя. Он создает тепло. И буквально мантра звучит так. Пусть тепло, которое возникает в моей груди, как солнце, согревает тех людей, которые меня любят, и разрушает тех людей, которые меня ненавидят. Именно поэтому я все время и часто говорю, люди, не дарите любовь окружающим людям. Почему? Вы их сожжете. Они недостойны вашего жара, и они могут от этого сгореть. Поэтому создавайте ваше тепло и ваше солнце для тех, кого вы любите. И ваше тепло, Савитур, поможет э, спалить все и все ужасы, которые есть вокруг вас. Помните о доброте, помните о служении, помните о видоизмененном сознании которое называют духовность это проявление внутренней равности